Давайте договоримся, что вот это вот слово не работает, мы будем рассматривать с двух ракурсов. Первое, лид-магнит, он вообще не дает лидов, то есть слабо реагирует на наше предложение. Второе, когда мы лиды не можем конвертировать в клиентов, вот, вот какие тут могут быть причины. Yes. Вот, это вот, вот Мне мы... вообще кажется, что вот в определенных нишах бесплатные вебинары, они скоро будут не то, что притягивать клиентов, а наоборот отпугивать. Поговорим о лид-магнитах. Сначала очень кратко о том, что это такое. Но в основном в этом видео я хочу сконцентрироваться на такой теме, как, почему лид-магниты, то есть этот инструмент, может не работать, то есть не давать желаемый результат. Лид-магнит это бесплатный продукт, либо какое-то предложение, то, что предлагается потенциальному клиенту бесплатно в обмен на какие-то контакты. Ну, как правило, это электронный адрес, либо номер телефона. Лид-магнит может скрываться за такими словами, либо, например, кнопками «скачай», «получи» и всегда сопровождается словом, опять же, бесплатно, на этом делается акцент. Таким образом, компания собирает базу данных потенциальных клиентов, то есть собирает лиды, чтобы потом их попробовать конвертировать в реальных клиентов, то есть покупателей. Если говорить о видах лид-магнитов, то их существует очень много, но давайте для краткости выделим всего лишь три категории. Первая категория – это информация либо знания. Вот сюда попадают бесплатные вебинары, бесплатные конференции, могут так давать книги, отчеты, исследования, чек-листы сюда же, подборки какие-то полезные сюда же. Вот это вот бесплатное знание либо информация. Второй, э, вторая категория – это… Я ее назвала условно ⁇ первый раз бесплатно ⁇ Вот первое занятие бесплатно, первый урок, там, какой то услуга первый раз можно попробовать бесплатно. Сюда же может также попадать, например, первый месяц пользования программным обеспечением бесплатно. Вот 30 дней тестовая версия дается на безоплатной основе. То есть это тоже своего рода лит-магнит. Третья категория – это когда дается бесплатно физический продукт. Ну, например, магазин косметики дает пробники продукции бесплатно в обмен на контакты. Вот это тоже так называемый лид-магнит. Дальше мы будем рассматривать вот причины, почему лид-магниты могут не работать. И давайте договоримся, что вот это вот слово «не работает» мы будем рассматривать с двух ракурсов. Первое – лид-магнит, он вообще не дает лидов. То есть слабо реагирует на наше предложение. То есть это первое такой ракурс да, или аспект. Второе, когда мы ты не можем конвертировать в клиентов. Вот, вот Какие тут могут быть причины? Вот это вот мы будем дальше подробно рассматривать. Итак, какие могут быть причины того, что люди не ведутся на наше бесплатное предложение, то есть на нашу вот такую замануху и не оставляют своих контактов. То есть у нас очень мало лидов. Первая причина это насыщенный иск, можно так сказать, даже перенасыщенный рынок. Но давайте будем честными, таких предложений очень много. Опытные пользователи интернета, они уже давно к ним привыкли, все эти фишки знают. Нет вот той ценности, которая была раньше, все уже приелось. И мне вообще кажется, что вот в определенных нишах бесплатные вебинары, они скоро будут не то чтобы притягивать клиентов, а наоборот отпугивать. Какой вывод здесь можно сделать? На самом деле лид нет, это рабочий инструмент Но нужно понимать то что сейчас происходит на рынке то есть среди лид магнитов вот этих бесплатных предложений среди них очень высокая конкуренция и для того чтобы этот инструмент работал нужно больше выпендриваться упаковывать свой продукт скажем так в более яркую упаковку чтобы выделиться среди конкурентов и чтобы вот заметили именно ваше предложение это была первая причина насыщенный или даже перенасыщенный рынок Вторая причина, опять же, вспоминаем, что вот таких предложений много, и у человека может быть свой опыт, и этот опыт может быть негативным. Вот негативный опыт – это следующая причина. Предположим, человек оставил там где-то свои контакты, и его стали задалбывать. Вот компания занимается впендюрингом, она там ему и шесть раз позвонила, и письмами закидала, и человек не может от этого отделаться, от этой компании никак. Дальше, например, оставил контакты, и человеку прислали какую-то ерунду. Или зарегистрировался чек на вебинар бесплатный, пришел, потратил свое время, там льют воду. Дальше еще один бесплатный вебинар, там снова льют воду. И вот тогда у пользователя может сформироваться свои определенные выводы, убеждения по поводу вот таких вот предложений. И он берет вот свои вот эти выводы, распространяет на все подобные предложения на рынке. Это понятно, что это когнитивное искажение, это ошибка мышления, но как-то повлиять на это очень сложно. Сложно переубедить такого пользователя. И даже если у вас хороший лид-магниты, там зашиты хорошие продукты, все в порядке с бизнес-процессами, и вы не собираетесь задалбывать и впендюривать, у человека уже искаженное восприятие информации, и он, скорее всего, не будет, будет плохо вестись вот на подобные лид-магниты либо бесплатное предложение. Это вторая причина то есть негативный предыдущий опыт дальше еще одна причина это сложность использования либо продукт требует затрат времени ну я например чтобы было понятнее предположим скачайте и получите бесплатно комплекс уникальных упражнений которые помогут за месяц сбросить 7 килограмм все классно но эти же упражнения делать надо Второй момент, скачайте и получите книгу бесплатно, тоже там с какими-то уникальными знаниями. Тоже хорошее предложение, но нужно найти время, чтобы эту книгу прочитать. И если у человека эта тема, вот, она актуальная, но она не такая вот прям болючая, не очень такая вот горячая для него, то он может просто пропустить, потому что вот в данный конкретный момент у него все равно нет времени эту книжку читать. Вот это тоже может быть причиной, когда сложно использовать продукт, либо это требует затраты времени. Еще одна причина, она немножко банальная, но тем не менее стоит выделить. Есть категория пользователей, вот таких хороших пользователей, кстати, очень часто платежеспособных, которые в принципе не реагируют на слово «бесплатно». То есть для них оно ничего не значит. У них уже есть опыт использования хороших, качественных продуктов. Они уже там были на хороших семинарах, за которые платили деньги. И вот они вот этот слово бесплатно не будут пропускать. И если их тема заинтересовала, очень часто такие пользователи могут вообще перейти сразу и начать изучать платные продукты, которые предлагает компания. Вот это вот если говорить о причинах, почему лид-магнит не магнитит, то есть вообще не дает лидов. Я все-таки считаю, что здесь основная причина это все-таки насыщенный и перенасыщенный рынок. И вот нужно учитывать вот эту конкуренцию, которая есть на рынке. Итак, у нас есть база данных лидов, то есть наших потенциальных клиентов, которых мы хотим конвертировать в реальных клиентов, то есть покупателей. Давайте посмотрим, какие могут быть причины того, что у нас очень маленькая конверсия, то есть не та, которую мы хотели бы. Либо у нас есть, например, статистика, аналитика предыдущих периодов. Мы знаем, что раньше вот показатель конверсии он был выше. Вот Какие причины могут быть здесь? Ну, первое, на самом деле, то, что сам лид-магнит, он может быть изначально ориентирован на некачественную аудиторию. Вот слово «бесплатно» — это как раз очень хороший пример, потому что слово «бесплатно» ориентировано на пользователей, которые вообще настроены получить что-то бесплатно на шару. А в соцсетях, знаете, есть такой термин, называется «призловы». Это пользователи, которые ходят и ищут, где можно получить какой-то приз на шару, то есть участвуют в конкурсах. Вот точно так же и здесь. Есть категория пользователей, которые смотрят. Ты ищет бесплатные возможности, и проблема в том, что такие пользователи, они изначально, в принципе, не хотели ничего покупать. Поэтому даже если они оставили контакты, то продать таким пользователям что-то очень сложно или практически невозможно, потому что они были изначально не нацелены на покупку. Это первый момент, то есть вот как, как работает слово «бесплатно». Второй момент – это очень громкие заголовки, которые обещают чудеса. Вот тут вообще просто все красиво. Значит, книжка, например, которую, которая позволит поднять продажи в сто раз. Либо там пять простых правил, которые нужно внедрить в свою жизнь, и вы легко выучите, там, не знаю, китайский язык за месяц. Вот что-то такое. Вот эта вот дурь, которую обещают, я по-другому это не могу назвать, она как раз и привлекает каких-нибудь, ну иногда даже просто, можно сказать, неадекватов. То есть нормальных пользователей, нормальных потенциальных клиентов это не привлекает. Это привлекает людей, которые там верят в какие-то сказки. И потом с, такими, с такой базой данных с них очень тяжело работать, потому что эти люди они ждут каких-то чудес, что действительно вот, там, за один вебинар они освоят какую-то профессию или еще что-то нормальные опять же пользователи, нормальные потенциальные клиенты они на вот это вот, вот эти громкие обещания не просто не поведутся поэтому вот громкие заголовки могут как раз работать на некачественную аудиторию соответственно потом исходя из этого будет очень плохая конверсия теперь давайте отдельно поговорим про бесплатные вебинары которых сейчас очень много и в этом как раз и кроется вся проблема как работают бесплатные вебинары, в основном уже рынок знает, то есть к нему уже все привыкли. Значит, сначала идет какая-нибудь э, часть, где дают бесплатно какие-то знания, потом идет презентация платного продукта, и потом уже, соответственно, идет ну вот, уникальное предложение по цене, чтобы купить вот этот платный продукт. Поэтому нужна вот эта привязка ко времени. Не Просят обязательно быть на вебинаре, быть онлайн в конкретное время. И Есть иногда жесткие условия, что вот действует это ценовое предложение только вот в моменты вебинара, и записи вебинара не будет. Вот Некоторые компании очень жестко работают. Что происходит здесь? Предположим, человек оставил свои контакты, ему тема интересна, но вот что-то в его жизни случилось, он не смог прийти. Современный человек очень сильно перегружен, и получилось, что вроде бы ему интересно, и контакты он оставил, то есть это действительно лид. Но вот из-за этих жестких условий получается, что это клиент упущенный, потому что ну, ценовое предложение уже для него не работает, то есть вебинар закончился, например. Вот таким вот образом. То есть тут нужно учитывать, что, во-первых, вебинаров очень много, то есть они сами между собой конкурируют, конкурируют за время человека. И еще при этом нужно конкурировать с занятостью, которая есть у человека, потому что у него очень много дел вот с этой занятостью, еще приходится конкурировать. Поэтому когда вот организовываются вебинары подобные, нужно это учитывать. Кстати, недавно видела одно предложение по вебинару, где была анонсирована тема вебинара. Было сказано, что будет, предложение, будет презентация также платного продукта вот в процессе этого вебинара, но давалось три даты, даты на выбор. То есть можно было выбрать, когда прийти. То есть одно было выходной и две даты были среди недели. Вот это более гибкий подход, который учитывает вот ситуацию, которая происходит на самом деле сейчас на рынке. То есть... Тот факт, что вебинаров на самом деле очень много и они конкурируют между собой. Еще одна причина она очень банальная, но ее нельзя сбрасывать со счетов. У человека может быть просто не быть денег, чтобы купить продукт. И вот он использует возможности, те, которые есть. То есть он использует, вот, ходит по бесплатным возможностям, то есть по тем же бесплатным вебинарам, получает какие-то бесплатные продукты. То есть это нормально, в жизни бывают разные ситуации. Ну и последняя причина, которая на самом деле может включать целый ряд причин, предположим, у нас есть лид, потенциальный клиент, который попал в нашу воронку продаж и у нас какие-то проблемы с самим процессом продажи, то есть с самой воронкой, что-то где-то мы наших клиентов теряем, недорабатываем, но здесь нужно каждый бизнес рассматривать отдельно, потому что у каждой компании свои уникальные бизнес-процессы и, следовательно, могут быть свои какие-то проблемы либо изъяны. Кстати, поделитесь в комментариях, ведетесь ли вы на лид-магниты, на вот эти бесплатные заманухи. И вообще, как вы считаете, лид-магниты работают, либо не работают. Вот, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!